То есть мне сейчас затирают, что вот и вот из подручных материалов. Ну да, да, да, все понятно. Вот так вот собираем, протыкаем иглой. Угу. Вот, вот, вот, типа оно вот так будет играть, да, конечно. Так, я сейчас возьму это, короче, проверю. Вот у меня есть э, пластинка э, музыкальной компании Музыкальный Групп. Э, тут веселые ребята, по-моему. Ну, короче, не помню. Короче, вот у меня есть пластинка, я сейчас возьму и сделаю все то же самое, что вот в этом лайфхак видео. В общем, соединил я пластинку с карандашом. Тут подставочка, чтобы карандаш не пачкал стол. У меня карандаш более толстый, чем видео, поэтому пластинка нормально фиксируется и э, без никаких дополнительных приблуд. Так. Вот так вот я собрал этот граммофон самодельный, потому что у меня не было двухстороннего скотча, я поэтому обмотал э, проволокой, ну это просто припой первое, что под руку попалось внутри, как видно есть э, зазор, поэтому звук будет без проблем проникать то есть не должно мешать именно прониканию звука ну а теперь будем очень тихими, чтобы услышать, что же сейчас проиграет наша пластинка Надеюсь, я в ту сторону кручу. Серьезно? Так. Ну, начнем с хороших новостей. Оно играет. Теперь нужно разобраться, в какую сторону оно должно играть. Так. Блин, это, это самая обычная булавка просто для рубашки. Господи. Серьезно, оно играет? И голова ходит, нужно и войти обратно. Так, это определенно требует каких-то более серьезных навыков, чем у меня есть, но оно играет, главное, что оно играет, и я прям офигеваю от того, что происходит. В общем, такую необычную дичь мы сегодня проверили, вот обычная вот такая вот бумажка с иголкой и пластинка могут что-то проиграть. даже подставить. От... Ну мне так не получится, так надо слишком ровно держать. То есть в идеале, чтобы оно само как бы лежало. В общем, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, э делайте, <свист> <свист> не, лучше сказать делайте красную кнопкой серой и до новых встреч чай какао опускай-то ну, <свист> я сейчас корректиру вот, вот так ага что это за а вот башка. Like ага, а это из-за бумажки. Я понимаю. Она пищит пищи. Да, <связывается> <связывается> На самом деле страшно, знаешь, кажется, что сейчас сатану вызовем. Мне кажется, я все-таки быстро включу Да, так быстро я да. включу Надеюсь, за вот такие музыкальные звуки меня уже не забанят на ютубе это видео. Хотя, какая разница, у меня всего 100 подписчиков никакой монетизации нет. <смех> Точно не хочешь кипелого так послушать? <смех> а, тут его не странно А, ну, кстати, да, ты увезла Последний раз там что-то, последний <смех> раз В общем, спасибо ребятам из Бюбит Привет, Кира Рис Сейчас я домонтирую видео и пришлю